мы с вами ложимся на живот и выполним одно упражнение на животе руки вытягиваем вперед ноги у нас тоже параллельно друг к другу и лежат тоже на полу сейчас поднимаем поочередно разноименная рука и нога например это у нас будет правая рука и левая нога сначала мы поднимаем вместе раз и опускаем два Теперь пошла левая рука и правая нога. Раз. И два. Вдох, когда мы поднимаемся. И выдох вниз. Вдох. И вниз. Выдох. Вдох. И выдох. Раз. Два. Три. 4. В это время сейчас мы укрепляем как раз-таки мышцы, поддерживающие позвоночник, мышцы, разгибающие нашу спину. Как раз-таки укрепляем сейчас мышечный корсет. Именно самые непосредственные крупные группы мышц позвоночника. Опускаемся вниз. И по последнему разу с каждой стороны. Раз. Два. И три. 4. Сейчас мы с вами переворачиваемся на спину. И выполним с вами одно упражнение на спину еще. В основной части ее тоже сделаем. Так, ложимся на спину. Ой. Сейчас у нас руки лежат параллельно друг к другу на полу и отдыхают. Ноги мы сгибаем в в коленных суставах и ставим шире плечи. Ставим шире плеч, потому что будем выполнять следующее. Сейчас мы каждая коленка по очереди будем сгибать вовнутрь. Будет выглядеть где-то так. То есть мы сгибаем и коленкой тянемся к полу, натягивая параллельно мышцы наружной части бедра и точно так же мышцы поясницы. И возвращаемся в исходное. Снова в другую сторону потянулись. И возвращаемся в исходное. И по очереди раз и два три и четыре когда колено идет внутрь мы делаем выдох возвращаемся вдох снова выдох возвращаемся вдох руки у нас отдыхают корпус тоже плечи не отрываем от пола полностью грудной отдел позвоночника плечи лежат спокойно у нас на полу работа только нога и тянется за ним мышцы поясницы и мышцы бедра. По очереди 3, 4. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, и четыре. Ну что ж, это у нас была самая основная такая интенсивная часть для... Позвоночника. И сейчас нам нужно его немножко расслабить, растянуть и вернуть наше тело в исходное спокойное состояние. Поэтому сейчас выполним с вами 4 упражнения на расслабление позвоночника. И первое мы будем выполнять также лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Сейчас мы поднимаем таз вверх, мы стараемся максимально поднять и опускаем обратно медленно вниз. Снова вдох, вверх, и вниз, выдох. Вдох. И вниз, выдох. Это упражнение очень хорошо для расслабления и разгрузки позвоночника, особенно поясничного отдела. Поэтому вот это упражнение очень полезное. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. В конце можно даже, когда вы поднимаете таз, немножко так покрутить, для того, чтобы дополнительно немножко расслабить позвоночник, расслабить мышцы, мелкие мышцы позвоночника, и вернуться в исходное положение. Еще раз вместе поднялись. Раз. И возвращаемся обратно. Два. И теперь следующее упражнение. Мы должны будем с вами... Перевернуться и встать с вами на четвереньки. Значит, руки удержим э, параллельно друг другу на полу. Ноги тоже у нас параллельно друг к дружке. И сейчас из этого положения мы опускаемся вниз на ноги. Полностью опускаемся вниз. Руки можно дополнительно вперед вытянуть. И сейчас в таком положении мы растягиваем нашу, нашу спину наши мышцы позвоночника. Дыхание при этом не задерживаем, дышим спокойно, ровно, расслабленно, концентрируемся на нашем позвоночнике, представляем, как он расслабляется, отдыхает. Затем медленно за счет мышц ног возвращаемся в исходное положение. Снова на четвереньке. Кстати говоря, вот четвереньки это самая лучшая поза для позвоночника, он лучше всего в такой в таком положении и разгружается. Поэтому даже в этом исходном положении он также у нас хорошо расслабляется. Затем снова обратно. Потянулись, руки немножко можно вперед подать, чтобы дополнительную растяжку, потом их расслабить. И растягиваем позвоночник. Дыхание не задерживаем, дышим спокойно. Поднимаемся обратно. И так, в принципе, можно сделать 3-5 раз. Самое главное, не торопясь, в удовольствие, с полной концентрацией внимания на свое тело, свое здоровье, на свой позвоночник. Потянулись. Возвращаемся в исходное. Ну, в принципе, пока хватит. Но вы, я говорю, сами можете сделать, в принципе, так раз, раза три, пять, шесть, то есть по вашему усмотрению, по вашему желанию, по, сам, по вашему э, самочувствию. И следующее, последнее упражнение на растяжку вы можете выполнить либо сидя на стуле, если вам так удобнее, либо, э, если хотите, э, можете сесть, допустим, как я, то есть остаться на гобрике, но сесть так по-турецки. Тут, в принципе, не важно будет, можно хоть так, хоть так, сидя на стуле или на диване. Главное, чтобы у вас сохранялась осанка, сохранялись расправленные плечи, сохранялось хорошее настроение. И выполним последнее упражнение. Сейчас мы растягиваем с вами отдельно шейный отдел позвоночника. Для этого руки у нас либо лежат на коленях, когда вы сидите тоже руки лежат на ногах. Сейчас мы голову опускаем медленно вниз, и в сторону, как будто бы хотим посмотреть за себя, что же там сзади нас внизу находится. Может быть, какой-то предмет лежит или еще что-то. И возвращаем голову в исходное положение, затем снова вниз и уже смотрим в другую сторону. В это время натягиваются боковые мышцы шеи. Возвращаемся в исходное. Снова вниз. Обратно. Дыхание здесь произвольное, спокойное, потому что упражнение на растяжку. Торопиться здесь не нужно, а именно концентрируемся на ощущениях. Вы должны чувствовать, как натягиваются мышцы противоположной стороны шеи во время выполнения упражнения. И снова вниз, обратно, и по последнему разу. Раз и два, медленно в исходное, и в эту сторону, три, и возвращаемся, четыре. Ну что ж, это я вам показала основной комплекс для ремиссии остеохондроза и для профилактики остеохондроза.